Второй месяц осени стартует. Надо грамотно распределить силы, говорят астрологи, и найти источник, где их восполнять. Событий ожидается много и есть семь важных дней с особенной энергетикой. Чего ждать в октябре всем знаком зодиака, обсудим с астрологом Верой Хубилашвили. Вера, доброе утро! Доброе утро. Вера, как в целом можно охарактеризовать этот октябрь? Ведь еще и экватор осени приближается. Октябрь задает много трендов. Почти весь год огромное количество планет находились в ретроградном движении. И часть из них начинает выходить из этого движения, как бы разворачиваясь в обратное, да, прямое свое движение. Это хорошо Это или плохо? А, здесь нету таких категорий хорошо или плохо. Каждая планета дает свою задачу. Каждая планета призывает нас на что-то обратить внимание. В октябре очень сильно встают планеты, так скажем, в особенную конфигурацию, когда очень много людей могут начать заболевать. Марс в напряженном аспекте с планетой Нептун будет провоцировать наш иммунитет, наше здоровье. Поэтому это очень бережное время, чтобы ну, не заболеть как минимум. Планета Юпитер. Это планета счастья, удачи, причем очень большой удачи. То есть ее поддержка нам в это время будет помогать. Градус, недопонимание и прочего начинает отступать от нас. И уже ближе к 9 октября очень многие вещи, которые будоражили людей в последнее время, по крайней мере, начинают как бы выстраиваться в какую-то более-менее понятную, логическую систему знаний. Для каких знаков зодиака октябрь все-таки будет удачным? Земная стихия чувствует себя достаточно уверенно в этом периоде, потому что они всегда более трезво смотрят на происходящее вообще по жизни. И планеты сейчас им тоже помогают, не создают такого сильного, ну, будем говорить, гиперсильного напряжения. А если говорить про угол? огненную стихию. Ближе к концу месяца, когда Юпитер э, перейдет в знак Овна, уже в последнюю декаду э, октября, они абсолютно точно почувствуют какой-то ветер перемен или какой-то, ну, может быть, глоток свежего воздуха, и им станет намного полегче при всей их какой-то такой вот, может быть, очень яркой там какой-то восприимчивости. Mm -hmm. Ну, а водные стихии что им? Э, поглубже заныривать или на поверхности держаться? Здесь проводную стихию тоже хочу Юпитер опять же присоединить, потому что он сейчас в знаке рыб. Но он будет там находиться до 20 числа, до 20 чисел месяца. Дает помощь, дает поддержку, дает гарантию. Но последняя декада может начать сильно э, менять фокус и восприятие реальности, потому что сила планет начинает напрягать. Ну и мы не поговорили про воздушные знаки. Это близнецы, водолеи и весы. Воздушные знаки, опять же, находятся под влиянием Марса. Будет как много всего яркого в жизни, может быть даже неожиданного, потому что Марс действует быстро и резко. Но в то же время нужно быть осторожнее. Есть как плюсы, так и какие-то нюансы. Каким житейским делам будет способствовать удача? Октябрь месяц несущий нам свои задачи, и планетарно это надо тоже правильно проживать. Для женщин простой совет, очень простой, хоть он может показаться странным, это больше э, уделять э, внимание рукоделию. Энергия вязания очень О, хорошо. Это, прям, это прям идеальное сочетание. Начну новую Всем простой совет женщинам, если не умеете вязать, занимайте свои руки. Мужчинам можно тоже с гвоздями полочки прибивать, потому Потому что надо подумать, придумать себе, как мы можем соединить мыслительный процесс и металл. Вера, можем ли мы назвать семь самых важных дат октября? Я выделяла бы несколько сложных дней, которые нужно просто запомнить: 5, 10, 18 и 22 октября. В эти дни нужно быть максимально внимательными, осторожными, не допускать каких-то лишних действий, мыслей и уж тем более поступков. Верно, ну и дни, когда все будет получаться, когда все будет хорошо. Удачные дни октября. Самые удачные дни это 1, 8, 17. 19 и 20 октября. Даты действительно несут много благоприятной энергии. На эти дни я рекомендую запланировать что-то для вас действительно важное. Могут быть какие-то важные разговоры с руководством, если вы что-то хотели обсудить. Мы можем в это время запланировать какие-то проекты в своем бизнесе, если у вас тоже было отложено из-за того же ретроградного Меркурия или по каким-то другим обстоятельствам. Ну и вообще эти даты наполнены очень большими возможностями. Постарайтесь эти дни не проспать, как говорится, да. Обращайте больше внимания на себя, на свою внутреннюю э, составляющую. Поэтому я призываю каждого помнить о своей внутренней гармонии. Спасибо большое за этот замечательный позитив. Доброе дня. Спасибо вам.